Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства School. Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Я приглашаю вас на наш новый мастер-класс по изготовлению фетровой шляпки-клош с объемными складками и декоративным элементом в виде произвольного цветка из того же фетра. Этот курс уникальный и не имеет аналогов. На мастер-классе мы рассмотрим технику работы с фетром, также подготовку фетра, научимся делать состав для пропитки головного убора, распаривание колпака. Мы будем сочетать две техники – формирование головного убора на колодке и произвольное создание объемных элементов на изделии. Мы научимся с вами делать дизайн декора из фетра, а также готовить и ставить шелковую подкладку и налобник на готовое изделие. Наш мастер-класс разработан таким образом, что вы сможете приступить к самостоятельной работе сразу после окончания урока. Для этого достаточно повторить наши подробные пошаговые действия. Сочетание традиционной техники шляпного мастерства и наших собственных разработок делает этот мастер-класс полезным как для начинающих, так и для опытных мастеров. Регистрация на наш новый мастер-класс уже доступна на нашем сайте hadschool.com. Будем рады вас видеть!